Всем, Сегодня дождался сильного ветра, у нас буря, 96 км в час. Вот видите, здесь написано. И очень-очень большие порывы ветра. Теперь на всякий пожарный я подключил дополнительный микрофон, а записываю на GoPro в режиме стерео. Ветер немножко приутих и вот так вот... Режиме Сделем Медиамод И вот так он борется С ветром Не знаю, насколько сильно Он борется с ветром Но вот Вы могли слышать В начале видео Теперь ветер приутих И вот вы Видите Как шевелятся камыши как шевелятся сосны вот так вот записывает задний микрофон это он в мою сторону сейчас и вот такое качество борьбы с ветром на микрофоне заднем на GoPro Media Mode теперь записываю на передний микрофон Дует очень-очень сильно дует порывы ветра на меня. И я попробую повернуть на свою сторону. Вот так вот записывает микрофон медиамода на GoPro 8. Вот так вот борется или нет с ветром. GoPro 8 мод и 96 км в час порывы ветра. Так вот сегодня и вот теперь в стерео-режиме записываю на GoPro 8 мод. Такой сюжет, для но я ждал этого, такого дня. Так что вы теперь уже будете знать, можете уже сравнивать, насколько на лыжах будет удобный, удобный этот медиа -мод, насколько на велосипеде. На машине, на, на мотоцикле э, При большой скорости Насколько будет Хватать вот этого Медиа или, или надо уже э -э, Подключать какие-то Дополнительные микрофоны э -э, с, с, с такой профессиональной Ветрозащитой Так вот у меня на сегодня все Всем спасибо за внимание э -э, Выводы делать вам Вот смотрите даже дерево Сломалось. Что тут? Да. Дерево пошло на все четыре стороны. Смотрите. Точнее на две стороны. Две стороны еще остались. Вот такая буря у нас сегодня. И еще тут дерево. Видите, там сломалось. И всем спасибо за внимание палец вверх подписывайтесь ждем следующих тестов и чал пока до следующих встреч